7, лет 10 я телефон ставил, ложил, клал куда угодно, везде он болтался, мотылялся, пока не сделал такую штуку, рекомендую. Вообще изумительно. Магнитик купил до ТНС. Прилепил. И смотрится эстетично, как будто отседа. Лопата весит четверть килограмма, точнее, 270 грамм, никуда не падает, ничего не делается, все изумительно нафиг. висит, а. отрываться и не думает. Нафиг. Вот такая вот штукенция. Четверть с половой доллара, что на самую крепкую валюту, примерно 250 р... рубля. Изумительная штука вообще. Всякие подставки телефонные и прочая ерунда меня утомляет. Не мешает, все изумительно видно. Потому что если брать вот этот телефон, допустим, вот сюда поставить, он влазит. В телефон же не влазит. Моя лопатуля туда не лезет. Везде вот тут болтаться, где не попали. Нафиг. Всем спасибо. Рекомендую.